Всем приветик. Итак, карта утра на 29 декабря 2021 года. Утром с 6 часов утра до 12, до 12 часов. Целых 6 часов. Так, Какие у вас будут мысли? Так, давайте посмотрим. У вас будут финансовые... <с> Извините, заговорился. У вас будут мысли именно о финансах. Так, нужно работать. Работать. Именно так, чтобы у вас была работа и отдых. Обязательно это нужно чередовать. Обязательно, чтобы была работа и обязательно был отдых. чтобы Понятно, что на работе люди устают, но надо понимать, что когда отдых, нужно отдыхать, чтобы потом не приходить, уставшими опять на работу. Обязательно чередуйте работу и отдых. Мысли также у вас будут о финансовых вопросах каких-либо, которые нужно вам решить в данный момент, возможно, то в данном месяце, именно вот в этом году нужно решить финансовые вопросы. Также вы начнете понимать, как правильно нужно относиться, то есть отношение к финансам у вас уже будут совсем другими. Не как вот, например, было вчера, а совсем уже другие будут Именно и мысли, и действия, и планы, и как нужно относиться именно к финансам у вас будет совсем по-другому. Всем пока!